Всем привет! С Вами снова стать консультантом на ФЛЭС и сегодня с Вами я, Анна Саекян, преподаватель курса структурирования для кейс интервью на ФЛЭС и кейс коуч, и также наш герой Ренат, которого сегодня я буду коучить для прохождения кейс интервью. Ринат, привет! Да. Ты привет, Окей, тогда начнем. Я немножко сейчас расскажу про формат, то есть мы будем это делать не в формате интервью, а в формате коучинга. То есть периодически мы будем останавливаться и обсуждать какие-то детали, подхода. Вот, соответственно, начнем тогда с кейса. Uh -huh. Собственно, наш клиент – это инвестор, который хочет запустить скоростной маршрут поездов из Мадрида в Барселону. Нам нужно помочь ему решить, стоит это делать или нет. Окей, интересный кейс. Мне кажется, я как раз ездил по этому маршруту в Мадрид-Барселона. Вот представь, что его еще нет. Хорошо. Вот, а Итак, перед нами стоит задача, стоит ли это делать, открывать скоростной маршрут Мадрид-Барселона. Я бы хотел задать несколько уточняющих вопросов. Первое, насчет нашего инвестора. Вот я бы хотел понимать, какие перед ним стоят цели, что а... он хочет достичь от открытия проекта. Да, хороший вопрос. Правильный. Первое, что мы делаем, это уточняем цель или критерии успеха. Соответственно, здесь у меня будет ответный вопрос к Ринату. Как uh -huh. ты думаешь, какие критерии успеха являются такими базовыми для инвестиционных проектов? Хорошо, я думаю, мы будем смотреть на ER и NPV этого проекта. А что еще может быть критерием успеха? Если я бы это на финансово, не финансовый показатель. Да, вот с точки зрения финансов, это ERR и NPV. С точки зрения нефинансовых, возможно, перед ним стоит какие-то социальные обязательства или социальная миссия, которую okay. он хочет донести. Да, также это может быть что-то связанное с там, увеличением своего там бренда awareness, если у компании есть, yeah. у инвестора есть какая-то компания. Да? И в принципе может быть ряд других нефинансовых целей, которые обычно уточняются впоследствии интервьюера. Uh -huh. вот. Здесь Хотелось бы сразу сказать, что в кейсах обычно применяют, как правильно сказал Ренат, NPV и RAR, также может быть Paybook Period да, или ROI. Мы не будем углубляться в детали, я просто советую нашим зрителям почитать более подробно, тем, кто с этим не знаком, потому что okay. знаешь, да, Ренат, что это может быть на интервью могут спросить об этом. Вот, хорошо. Соответственно, у нас более легкая задача, то есть как раз у нас целью является payback период. Mm -hmm. Есть mm -hmm. ли еще какие-то вопросы? А payback период какой интересует нашего инвестора? Да, нужно, чтобы он был не больше чем пять лет. Окей, okay. не больше пяти лет. Хорошо. Мы поняли по целям, а теперь я бы хотел уточнить, есть ли какие-то ограничения временные на наши цели? То есть, как хорошо, пять лет пейбэк период, как долго будет строиться этот маршрут? Uh -huh. Да, маршрут мы не строим. То есть это это вот, наверное, то, что мы дальше обсудим. Uh -huh. Но мы покупаем поезда, в которые будут строиться год. Ну, Производиться. Okay. Соответственно, заплатить мы должны за них сейчас. Получим и сможем запустить мы их через год. Окей. Okay. Соответственно, пять лет считается от начала инвестирования. Да, все правильно. Uh -huh. Хорошо. Я понял по целям. Сейчас... Я думаю, задать еще какой-то вопрос или перейти к структуре. Давай вот здесь, наверное, тоже немножко помогу. То есть мы, мы сейчас на первом этапе, да? То есть обычно это называют открытие кейса. Я советую всегда своим студентам сделать как минимум две вещи на открытии. Первое — это уточнить цель, то, с чем Ренат, собственно, отлично справился. И второе — это понять, как работает то, что мы будем анализировать. Если это бизнес, мы спрашиваем про бизнес-модель э, и про некоторые детали инвестирования в нашем случае, да, чтобы uh -huh. понять, ш, какие у нас будут инвестиции, что, что у нас пойдет в операционные сдержки э, и откуда мы будем получать деньги, то есть что будет э, являться основным временем стримом, одним или нескольким. Окей. Okay. Да, я просто в общем виде представлял, как это работает. Это, наверное, очень хороший поинт, что я не до конца представляю, то есть вот ты сказала, что мы покупаем поезда, и дальше я все равно не до конца понимаю, как мы делаем деньги. Поэтому давайте исправлюсь. Я бы хотел уточнить, а как мы собираемся делать деньги в этом проекте? То есть мы покупаем поезда, и дальше вот что с ними происходит? Как они генерируют нам выручку? Мы будем генерировать основной поток выручки за счет продажи билетов пассажирам. Угу. То есть основной бизнес – это пассажироперевозки. У нас будут, естественно, дополнительные ремни в виде рекламы или в виде продаж там, ресторана да, пассажирам, но мы это учитывать не будем. Твоя okay. задача учесть Payback Period, используя только кэшфлоу от перевозок uh -huh. Также мы затронули инфраструктуру, то есть ты говорил про, про рельсы. Да? Мы, здесь нужно заметить, что мы не будем строить рельсы, мы будем использовать текущую инфраструктуру, которая есть у текущего перевозчика, то есть будем просто арендовать. Соответственно, эти расходы у нас где, окажутся? В операционных? Да, в силенах. Окей, okay. то есть мы будем использовать текущую структуру. А я бы еще хотел понять масштаб бизнеса. То есть мы понимаем, сколько поездов мы хотим купить? Это у нас уже определенный ну, определен проект или нам в сходе кейса предстоит это решить? Uh, у нас будет цифра, но ты получишь ее немного позже. Давай okay. пока поговорим про концепцию. Хорошо. То есть, насколько я понял текущую концепцию, поезда будут ходить по маршруту Мадрид-Барселона, они будут скоростными, и, собственно, мы будем покупать эти поезда или их строить, и они будут курировать по маршруту, причем инфраструктуру мы будем арендовать. Да, да. Хорошо, все. я думаю, мне все понятно. Отлично, нарисуем структуру. Да. Сейчас я возьму минуту, чтобы нарисовать структуру к этому кейсу. Вот, первое, мне кажется, структура должна учитывать все то, что мне дали. Итак, что мне дали? Мне сказали, что ключевой показатель эффективности это payback период. Я расписываюсь, из чего он состоит. Он состоит из операционного кэшфлоу, который мы получаем ежегодно, и инвестиций, которые мы делаем. Вот, если мы поделим средний операционный сейчас, мы должны поделить инвестиции на операционный cash flow, чтобы получить payback период. Чуть payback период. Да, проверяем, если мы инвестируем 10 рублей, получаем 2 рубля каждый год, получаем 5, да, это правда. Окей. Значит, в моей структуре я буду смотреть на два показателя. Это инвестиция, которую мы делаем, и operation кэшфлоу, который будем получать. И второй момент, я бы думаю включить риски, потому что их всегда включают в структуру. Вот. Обычно я включаю альтернативы, но так тут их нет. Нам просто говорят вот этот проект, поэтому просто будут риски. Окей, теперь внутри структуры, наверное, каждую из двух компонент нужно разбить. Если с инвестициями все понятно, то Operation Cash Flow э, нужно разбить на две составляющих. Это выручка и издержки. Дальше выручка бьется на число пассажиров, на среднюю выручку с пассажира. А издержки бьются, наверное, на три компонента. Здесь будет это люди, тех техобслуживание поездов, инфраструктурные платежи и прочее, на всякий случай. Хорошо, вот такая будет моя структура. В моей структуре я буду смотреть на две вещи, это payback period и риски, которые сопряжены с нашим решением. Uh -huh. Посмотрим на payback period. Он состоит из двух вещей, это инвестиции, которые мы совершаем, и operational cash flow, который мы будем получать. Uh -huh. Соответственно, из чего состоит operational cash flow? Он состоит из выручки минус издержек. Выручка это что? Это количество пассажиров, которые мы перевозим, умножить на среднюю выручку с пассажиром. Издержки я бы разбил их на 4 основные блока. Это издержки на людей, на техобслуживание, на инфраструктуру и прочие издержки. Так, хорошо. Вот. А, а в инвестициях, соответственно, сидит ну, те инвестиции, которые мы должны сделать. Да, а что именно там сидит? Это издержки на покупку поездов. Угу. То есть это поезда умножить на средний стоимость одного поезда. То есть количество умножить на стоимость. Да. Так. Хорошо, Ну что касается структуры Рената, она э, достаточно подходящая для данного кейса, потому что это инвестиционный кейс э, с четко определенным критерием. Это значит, что скорее всего нам не стоит смотреть альтернативы, потому что у нас уже есть критерии, на которые мы можем ориентироваться. А также, что касается рисков, э, Ренат прав, их включают почти во все структуры, но э, но не надо злоупотреблять этим, да? то есть могут быть структуры, где риски не подходят, то есть либо они там менее приоритетны, чем какие-то другие компоненты. Uh -huh. В данном случае риски однозначно нужны, потому что когда мы говорим про инвестиционный проект, мы всегда должны учесть какие-то риски. Что касается самой структуры, она сделана неплохо, она миссия, она сфокусирована на ответе на наш вопрос, так как основной, основная задача была в определении по его период, соответственно, Ренат сконцентрировался на этом. Единственный комментарий у меня бы был по поводу детальности. Конечно, это зависит от того времени, которое вам предоставлено на прорисовку структуры, но теоретически можно было бы добавить сюда больше деталей как минимум вот инвестиции прописать, да, угу. то, что это, риски накидать там два-три основных риска, которые, как вам кажутся, должны быть в этой э, индустрии, да, и там, ну, более детально расписать там, косты. Э, и здесь еще ср... это вот по поводу самой структуры. Дальше здесь у тебя э, переменные косты. Ну да, а почему нет постоянных. Я подумал, что все постоянно будут в инвестициях. Почему? Ну, хорошо, это... Давайте, это, кстати, такой достаточно распространенный момент. Я не скажу, что это ошибка, но, но чаще в кейсах смотрят инвестиции отдельно и все операционные издержки отдельно. Фиксированные издержки это тоже операционные, поэтому нам лучше вычитать их из нашей выручки, когда мы считаем операцион, операционный кэшфлоу. Mm -hmm. да. Соответственно, я бы все-таки внесла фиксированные издержки сюда. И давай подумаем, а инвестиции это разовые. То есть, соответственно, чем отличаются инвестиции от фиксов? Фиксы это наши постоянные издержки, которые не зависят от объема выпуска или там предоставляемых услуг, переменные, соответственно, зависят от объема, а инвестиции – это то, что мы делаем разово. То есть вот мы один раз купили поезда, и это наша инвестиция. Uh -huh. Uh -huh. Вот. Соответственно, давай подумаем, что у нас будет включаться в постоянные издержки в этом бизнесе. Uh -huh. Смотри, я, я назвал четыре бакета, наверное, они включали в себя как переменное, так и постоянные. Это люди техобслуживания, аренды инфраструктуры и прочее. Угу. Скорее всего, что-то сидит в прочем, что большое, чего я не назвал. Но так нельзя делать. Прочее обычно это то, что у нас занимает меньший процент, чем все остальные блоки, которые вы назвали. Понимаете, да? То есть, если, например, мы скажем, что зарплата у нас 40%, мы не можем ее включить впрочем, потому что это почти что половина наших издержек. Окей. Okay. Я бы посмотрел, мне кажется, забыл какие-нибудь платежи государства за то, что мы. Получается, мы же будем только единственным поездом, да, который будет ходить скоростной. Ну да, все ну, верно, предположение это, такое. какие-то лицензионные платежи, да, да все Я люди, думаю, будет, то Я думаю, что лицензии в фикси фиксированных издержках. Хотя здесь тоже может зависеть, допустим, мы, мы должны платить за объем перевозок, тогда это будут перемены, но, насколько вот мне известно, большая часть каких-то подобных платежей не всегда фиксированных сидят. Что? Ты слышал про такое понятие, как SG&A? Да, yeah, SG&A, Selling General and Administrative Expenses. Да, все верно. Они у нас здесь применимы? Ну, no, люди сидят, ну, хорошо, офисы и, возможно, издержки на продажу этих билетов. Да. Ну, и также наша IT-инфраструктура, наши uh -huh. бухгалтера, юристы. ЖДН применим практически везде. Отличаться будет скорее то, что в него входит. Почти везде мы платим за бухгалтерию, мы платим за какие-то юридические издержки, есть какие-то коммерческие издержки. Это все сидит в ЖДН. Uh -huh. Поэтому ну, практически в любом бизнесе стоит этот вид издержек называть. А, и еще хотелось бы сделать комментарий по поводу вот, переменных костов. Как думаешь, какой есть очень важный переменный кост, который мы не назвали? Mm, ну это, собственно, топливо, на котором они ездят. Да, все верно. Ну, то есть либо электроэнергия. Да, да, да. да. Ну, странно, что этого нет, конечно. Давай добавим. Okay. Так, и давайте посмотрим на то, что у нас получилось. То есть у нас есть фиксированные издержки, есть переменные издержки и отдельно у нас есть инвестиции, про которые мы сейчас тоже более подробно поговорим. Uh -huh. Ты сказал, что uh -huh. покупка поездов будет в инвестициях. Это верно, это но, скорее всего, чтобы запустить бизнес нужно еще во что-то вложиться, кроме того, чтобы купить поезда. Давай подумаем, что может быть в инвестициях, кроме того, что мы уже указали. Окей, okay. чтобы ответить на этот вопрос, я бы хотел лучше понимать вообще процесс. Вот сейчас есть какие-то магистралы Ж... ЖД-рельсы. Вот. Мы хотим на них поставить поезда, мы на... хотим начать курировать, так? Нужно понять, э... но ну, я бы бил на то, вот как это будет происходить, и что нужно для этого построить, чтобы это происходило. Вот. Да, С поездами все понятно. Uh -huh. Я бы посмотрел платформы, потому что люди должны заходить, как-то оплачивать. То есть, первое, это физическая платформа, uh -huh. а вторая это IT-платформа, uh -huh. на которой, ну, Будет управлять продажами билетов. Да, на самом деле все верно. Здесь как раз-таки можно в общем это назвать инфраструктурой. То есть не разбираясь в этом бизнесе, мы не должны называть детали, да, то есть мы не должны сказать, что именно нам нужно строить, да, но как минимум понимание того, что нам нужно поработать над инфраструктурой и, скорее всего, нужно туда вложить, даже несмотря на то, что она есть. Такое понимание нам нужно показать. Uh -huh. Поэтому я бы здесь еще э, добавила пункт ⁇ Инфраструктура yeah. ⁇ который э, будет в себя содержать все доработки текущей физической uh -huh. инфраструктуры. Ну и также можно сказать, что она включает в себя там, всю IT-инфраструктуру, которую надо построить. Вот с этим, э, в принципе, да, тоже разобрались. Uh -huh. Что еще может быть? В In инвестициях. Да. Окей, okay, мы назвали физическую mm -hmm. инфраструктуру и IT-инфраструктуру. Mm -hmm. мы... Туда же можно э, тоже включить в IT-инфраструктуру, там, допустим, свой сайт, там, инфраструктура для продажи билетов, это mm -hmm. все может быть там. Да, хорошо. Что еще может быть? Мы учили поезда, mm -hmm. лицензии у нас будут не upfront. Зависит от того, как это регулируется, но если мы должны заплатить за лицензии, я бы их перенес из operational cash flow. В, ну, в Я наши. бы добавила их и сюда, и туда, но ну, и потом, по ходу обсуждения, либо оставила бы в обоих бакетах, либо бы удалилась какого-то. Почему? Uh -huh. Ну Потому что, скорее всего, у нас есть какая-то разовая лицензия, которую мы должны купить изначально, то есть это некий большой кост на то, чтобы нам разрешили заниматься этой деятельностью, и, скорее всего, есть дальнейшие платежи. Да. Если это не так, ты всегда можешь просто убрать. Это ну, некий твой ассампшн, который всегда можно обсудить с интервью. Окей, хорошо. Как думаешь, какой еще будет здесь кост такой? Ну, тоже в инвестициях? Да. Ну, Давайте подумаем. Мы рассмотрели поезда, рассмотрели платформу, на которой они оперируют. Опять же, чтобы зайти на этот рынок, нужно заплатить за лицензию. Теперь еще, что мы должны купить, чтобы войти в этот рынок? Или на что мы должны сильно потратиться? Вот, скорее, на что мы должны потратиться? Вот, сейчас в голову не приходит. Представь себе запуск нового продукта. Любой. Можно сказать, что в этот момент для страны этот продукт новый. Он имеет аналоги, но концепция она абсолютно новая. Соответственно, когда мы запускаем новый продукт, mm -hmm. нам нужно что-то сделать, чтобы люди о нем узнали. Но я понимаю, я бы это просто вбил в операционный кашлоу. Есть... Э ну, есть не, несколько видов, скажем так, маркетинга, да, которые мы делаем. Есть некий там поддерживающий, давай называем его так, то есть это как раз то, что у нас в опексе сидит. Uh -huh. Это такой маркетинг на постоянной основе, всякие партнерские программы, рекламы и так далее. Ну и есть там так называемая маркетинговая поддержка запуска, когда мы разом вкладываем очень большую сумму в буст нашего продукта. И вот это как раз я бы тоже включила в инвестиции. Угу, ну хорошо, да, про маркетинг я опять забыл в этих издержках, но в голове это было. Я бы, окей, давайте включим в инвестиции, а я бы работал с ним как в operational кэшлоу. На самом деле, вот если мы говорим про operational кэшлоу, там вполне окей, если вы назовете маркетинг как, ча как часть из GNA, угу. то есть можно сделать и так, но в инвестициях, Сидит отдельный маркетинг, это маркетинг при запуске. Okay, yeah. Да. То есть вот именно то, что мы делаем для запуска продукта. Так, хорошо, с этим мы разобрались, а сейчас я предлагаю пойти дальше по той же структуре uh -huh. и какой мы еще не разобрали багет? Риски. А если мы останемся в payback period? Mm, ну мы делим одно на другое, получаем payback period. Да, с инвестициями. Окей, okay, инвестиции, инвестиции, да, выручка, да. Издержки, да, выручка нет. Да, давай. Давайте посмотрим выбрать. выручку. Я бы ее бил на две компоненты. Это, собственно, билетная, выручка и не билетная. Но mm -hmm. так как для этого кейса ты упомянула, что только смотрим на билетную, давайте да. смотреть в билетную. Да, все правильно, это хорошо. На самом деле, ты, ты бы мог даже указать это в структуре, но просто поставить крестик, что мы не смотрим. Mm -hmm. Это бы дало тебе такое ну, более широкое видение того, что происходит, но окей. У тебя здесь есть average revenue угу. за пользователя. Да, а если мы говорим только про билетную выручку, то тогда это что? Цена билета, средняя. Средняя цена билета, отлично. Теперь вопрос. Почему мы говорим про среднюю цену билета? Ну, потому что проще обычно все усреднять, поэтому мы говорим средняя, средняя цена билета с пользователем. Ну, не совсем. Средняя, то есть, если мы говорим про среднюю, это говорит о том, что мы подразумеваем не одну ценовую категорию, или как минимум не одну цену, да, скажем так. Давай подумаем, чем может нравиться цена, и э, что может э, влиять на то, что ценовые категории будут разные. Uh -huh, я понял, почему ты клонишь. Тогда среднюю выручку с пользователя Просто как это в эту систему по сделать? Понятно, что их нужно как-то бить категорию людей на разное и разным предлагать разные цены. Ну, это понятно, это уже скорее про то, как ты будешь это продвигать. Да. А я задаю вопрос скорее про то, откуда у нас будут деньги. То есть мы говорим, что у нас деньги, это мы умножим количество. Вот это я бы назвала даже не юзеры, а билеты. Да? Опять. Почему так? Как думаешь? Mm. Ну, я, я понимаю, я просто бью к людям, потому что люди могут ездить, это пассажиропоток. Ну да, то есть по факту Те это количество билетов. Да. Да. Умножить на среднюю цену билета. И мы говорим, что цена билета, она из чего-то чего состоит. И средняя цена билета, она из чего-то рассчитывается. Ну, скорее, там суммы всех возможных цен угу. поделить на количество. Ну да. Или даже, может быть, средневзвешенную цену взять, если они, количество разное. Соответственно, давай подумаем, чем нравится цена. Если мы говорим про перевозки, у нас всегда есть разные классы перевозок, mm -hmm. правильно? Ну, как думаешь, в скоростном поезде, что это может быть? Это вагон первого, второго класса, возможно, третьего. Ну, да. Или какой-нибудь, допустим, бизнес-класс и стандартный класс. Да. Тоже. То есть это первый драйвер. Да? Mm -hmm. И у нас также есть Наверное, все слышали, особенно кто покупает билеты онлайн, про э, факторы динамического ценообразования. Mm -hmm. То есть э, это те факторы, которые влияют на цену билета в зависимости от того, когда мы покупаем, за сколько времени до отправления, э, насколько сейчас загружен поезд и так далее. Yeah. Здесь понятно, что часть вот этой динамики, она идет э, к, ко всяким, э, как комиссия. да к тем, кто продает наши билеты, но часть, она идет и к нам. Поэтому я бы здесь учла product mix, то есть average, потому что есть product микс. Угу. Ну и, соответственно, product микс это уже все то, что драйвит разную цену. Да, то есть у нас средняя выручка пользователя зависит от того, каким классом они путешествуют, угу. то есть это product микс, А также она зависит, наверное, от... Ну, как ты упомянула, динамической составляющей. Да, То есть да. тогда, когда эти люди путешествуют. Когда они путешествуют. Покупают, насколько mm -hmm. загружены там, в среднем поезда и так далее. Так, хорошо. Ну и по факту есть еще некая там базовая цена, которую мы должны установить здесь. Да? То есть, опять-таки, так как продукт новый, мы не знаем по какой цене его продавать. Mm -hmm, yeah. Соответственно, вопрос к тебе, как здесь можно подойти к оценке цены. Окей, okay. я возьму новый лист, так как задача выглядит задача новой. Окей, да. okay. значит, наша задача понять, как оценивать новый продукт. Для этого я бы хотел посмотреть на две вещи, наверное. Это то, что важно нашим текущим клиентам. ну Точнее, что важно людям, которые путешествуют из Мадрида в Барселону. То есть это критерии принятия решения. Не ценовые. И, собственно, текущие альтернативы. То есть то, как сейчас они могут решить свою проблему. Вот. В критериях я бы сделал, они бьются на две вещи, это скорость и комфорт. Вот. И насколько я помню из чтения отчетов, скорость важна не то, как ты передвигаешься конкретно в поезде или в самолете, а важна общая скорость. То есть как ты из точки А доходишь до точки Б. Ее бы обил на три компонента. Это путь из точки А до поезда, ну или другого способа перемещения. Это, собственно, путь из точки А, в, путь из Мадрида в Барселону в поезде. И третий – это путь там, из аэропорта или станции к точке Б, до которой ты хочешь дойти. Вот. то есть я буду учитывать общую скорость. А комфорт – это какой-то субъективный показатель, просто вот насколько удобно путешествовать различными способами. Так, это я понял. Теперь я посмотрел на альтернативу, а как вообще можно из Мадрида в Барселону приехать. Это я просто ездил. Это автобус, это машина, это самолет. И четвертое, возможно, не скоростные поезда. Обычная поезда. Вот. Соответственно, дальше я бы посмотрел э, скорость среднюю. Ну, я думаю, эти данные будут в кейсе, потому что мы не сможем посчитать это самостоятельно. Вот. Я бы оценил скорость каждой из четырех опций, ее комфортность и, соответственно, текущую стоимость. И, э, и, наверное, я бы прайсил нас. Я бы посмотрел, примерно по скорости мы соотносимся с самолетом. Соответственно, моя гипотеза, что мы будем стоить чуть дешевле самолета. Так, окей. Хорошо, смотри, ну, в принципе, то есть логика у Рената верна. Мы действительно должны посмотреть, что мы можем дать нашим клиентам и как по-другому они могут что-то похожее получить. Но вот к этому вопросу можно было бы подойти более straight и, а именно назвать три способа ценообразования. Слышала ты когда-нибудь про это? Да, истории? это, наверное, от конкурентов, маркап да. и… Mm -hmm. и ну, то есть, cost-based – это то, что ты говоришь, маркап, да? когда cost-based – бенчмарк – это от конкурентов и value-based, так называемый. Вкратце просто расскажу, что это такое. Cost-based – это как раз, когда мы понимаем, допустим, у нас там цель стоит – окупиться за пять лет. При текущих расходах, при текущем рынке и так далее, какая и при текущей потенциальной доле, с учетом цены, да, какая должна быть цена слэш доля, чтобы мы окупились за пять лет, например. Вот это у нас будет CostBase. Mm -hmm. а есть еще CostBase, когда считают при текущих опексах, какую мы хотим маржу, то же самое. Вот то, что здесь у Рената, это скорее относится к некому сочетанию бенчмарка и value base. Как раз таки то, что больше подходит для этого кейса. Да? То есть, первое, мы смотрим, какие есть способы сейчас, и смотрим, в чем мы можем, можем быть лучше каждого из этих способов. Дальше сравниваем цену, которая есть у этих способов, и смотрим, где... Вот в этом списке могли бы быть мы со своим продуктом. Вот, соответственно, проблема вот этого подхода она только в том, чтобы объект... оценить как раз субъективные вещи, да, такие как вот здесь у нас комфорт. Вот. и плюс определить какой приоритет. Вот, допустим, мы выделили здесь два угу. фактора. Скорее всего их будет больше, да, то есть это Скорость, комфорт, возможно какой-нибудь бренд или там понимание безопасности да. людей, там того или иного способа. Время, мне кажется, еще в, очень в, важно. В, да, удобное время и цена еще самое главное. Нет, это в текущих альтернативах будет цена. Нет, почему цена как критерий выбора. Ну, я, ну, окей, да, тут критерии были не, конечно, это не цена. не миссия, да, ну, то есть, ладно. То есть, а это и критерий и... Я, есть, я бы сделал таблицу, типа критерии вообще можно это сделать матрица и что у нас есть там допустим два критерия мы скажем мы будем лежать где-то вот здесь и посмотреть а сколько стоит ближайшие к нам да, игроки окей да. Okay, хорошо соответственно uh, можно сказать то есть нам повезло в этом кейсе нам не нужно оценивать приоритеты у нас уже uh есть -huh. данные эти данные я дам чуть позже когда мы перейдем к расчетам okay. а сейчас я предлагаю вернуться к выручки нашей uh -huh. предыдущей структуре и проговорить э, э, от чего зависит количество от чего зависит количество пассажира потока хорошо это, мне кажется, это что, мы берем долю людей, которые путешествуют в Мадрид, Барселона, вообще, которые туда ездят. То есть это что? Это, это то общий объем рынка, это и мы это... берем долю нашим на этом рынке, которую да. мы можем от... От... отъесть у него. Хорошо, отлично. Ну, с рынком понятно, да, нам опять-таки повезло, market мы не будем делать в вот этом угу. Хотя это очень полезное упражнение, и я советую его делать почаще. Вот, но мы поговорим про то, те факторы, которые влияют на нашу долю. Окей. Соответственно, такой же вопрос, что бы ты здесь назвал? То есть вопрос, что влияет на нашу способность занять долю этого рынка. Да, все правильно. Окей. Я вот. думаю, что можно на том же листике вот. С этим? С критериями? Ходе, да. угу. Ну хорошо, мне кажется, это будут те же самые критерии, которые мы смотрим, только угу. это будут финансовые, не финансовое. Вне финансовых это будет скорость, комфорт, расписание, которое есть у нас, насколько оно удобнее, неудобнее и безопасность. И также пятый критерий будет этот ценовой, сколько мы будем в итоге стоить. Mm -hmm. Хорошо, да, но здесь мы проговорили только ну, так называемую demand. Часть. А, да, это, это demand side. Да. Что мы упустили? Мы упустили supply side. Хорошо. То есть, а сколько вообще нам нужно будет поездов, чтобы быть способными захватить такую долю. То есть как это будет выглядеть? Давай здесь нарисуем вот буквально с, с точки зрения людей у нас есть internal и external, ну, наверное. Можно сказать так, да. Если external это вообще рынок в целом, то есть сколько людей путешествует умножить на долю, которая захочет путешествовать с нами, угу. а internal это количество поездов угу. на, их, на частоту их перемещения. Да. И, наверное, какую-то адекватную загрузку. Да, да, все верно. Количество, ну я бы сказала, скорее количество поездов умножить на количество рейсов, потому что загрузка, она уже определяется вот этим экстренным фактором. да, То есть у нас получается по факту количество поездов умножить на загрузку. Не, я имел в виду загрузка внутри поезда, то есть что там не питком все было, а, допустим, 50% поезда. А, загружено. ну мы, мы будем считать по сидячим местам. То а, есть мы еще. делаем assumption, что а, а, да, там все это сидящие. Okay, окей то, тогда загрузка наверное не нужна, то есть это не метро в Москве, да да да, Так, хорошо ладно, в целом мне все нравится, да, то есть мы подробно расписали все факторы, которые будут влиять на наш кэшфлоу, я думаю, что мы можем перейти сейчас к части расчетов, да давайте, Давай сначала обговорим то, есть то, что мы говорили по цене. Сделаем небольшой расчет, и дальше я дам все оставшиеся данные. Uh -huh. У нас есть анализ, который показывает три возможные цены, которые uh -huh. могут быть у нас, и три возможные загрузки. Uh -huh. Соответственно, цена в 60 евро за билет даст нам загрузку в 60%. Uh -huh. Цена в 50 евро даст нам загрузку 80%. Okay. И цена в 40 евро даст нам загрузку 95%. Okay. Вопрос, как нам определить э, оптимальную цену? Uh -huh. Хорошо, тут я бы еще запросил две, два дополнительных... Сейчас... Если у нас какие-то дополнительные издержки на одного пассажира? То есть от того, что у нас растет общая загрузка, не ли мы какие-то дополнительные издержки от этого? Хороший вопрос. Я предлагаю э, не учитывать эти издержки, так как они очень маленькие. Угу. Упрощающая предпосылка. Очень здорово. И второй, то есть математически можно рассчитать и без абсолютных цифр, но я бы, наверное, запросил э, вместимость одного поезда, чтобы перейти к абсолютным цифрам. Если есть Давай, такая информация. Без, без абсолютных Тогда я бы взял минутку и вернулся бы к тебе с ответом. Давай. Окей. Лучше поставить цену 50 евро. Угу. Почему? Угу. Как ты посчитал? Хорошо. Как я это делал? Я говорю, пусть x – это максимальная капайсити. Угу. Тогда ну, у нас три опции – это 0.6x, 0.8x и 0.95x. Угу. Я каждый раз, так как у нас издержки не меняются при прочих равных, я просто максимизирую выручку. Угу. Я рассматриваю три альтернативы. Взять 0,6x умножить на 60, я получаю 36x, умножая 0,8x на 50, получаю 40x, uh -huh. и умножаю 0,95x на 40, получаю 38. Uh -huh. Да, отлично. Соответственно, 40. 40 это наша оптимальная цена. И теперь такой вопрос, немножко логический. Uh -huh. А что показывает эта цифра? Uh -huh. Сейчас подумаем. Это показывает среднюю выручку с одного, uh -huh. с одного доступного места. Независимо от того, загружено оно или нет. Да, да. Если у нас есть 100 мест, и значит 40, долларов, 40 евро мы будем получать в среднем с одного места. Независимо от того, uh -huh. пусто оно или нет. Да, отлично. Хорошо. Uh -huh. Давай тогда остановимся на этой цене и движемся uh -huh. дальше. Хорошо. Ты спрашивала про количество поездов. У нас есть эта цифра. То есть мы изначально определили, что мы купим 4 поезда. По количеству рейсов, с учетом доступности инфраструктуры, Каждый поезд может делать в среднем два рейса в день с учетом доступности этого поезда 350 дней в году. То есть мы делаем выправку на 15 дней в году, в течение которых поездом на тех обслуживаем. Хорошо, меня всегда интересовало в таких кейсах э, два рейса в день. Получается, обратно или... Э, туда, э, туда это один рейс, обратно второй. Все, я просто как-то на интервью забыл это уточнить, и я потом очень долго переживал. Я думаю, что надо это уточнять, потому что у меня это может быть так, а у другого интервьюера может быть два... Да, то есть два рейса может обозначать как бы туда и обратно, туда и обратно. Да, все правильно. То есть это может быть one way или может быть return. Да, хорошо. У нас это one way. Так, и а мы знаем, какое одного поезда? Да, знаем. В одном поезде 500 сидячих мест. Окей, 500 мест. Что я сейчас буду делать? Я буду оценивать выручку, которую мы можем получить, получается за год с четырех поездов. У меня вопрос: почему ты сразу решил считать выручку, ведь я еще не дала тебе данные по затратам? Потом я бы перешел к затратам. Так, хорошо. Здесь тоже такой момент. Он достаточно важный, потому что есть некий способ, который вам очень часто позволяет сделать шорт в расчетах и не считать лишние большие цифры. Mm -hmm. В нашем случае, ну и, и вообще везде, э, на интервью очень любят, когда э, кандидат считает вместо каких-то полных чисел, э, числа вроде gross margin, mm -hmm. и, там, unit margin, yeah. здесь mm -hmm. можно сделать то же самое. Если то есть, отлично. А что тебе нужно, чтобы это посчитать? Мне нужно понимать, сколько мы... То есть я бы, бил, я бы посмотрел gross margin и operating profit margin. Если у нас есть эта информация, то есть gross нам дает... Ну, мы вычитаем все сопутствующие издержки на продажу этого билета uh -huh. в среднем. Если берем operating margin, то мы вычитаем вообще все издержки, переводим их. ну Получается, мы говорим, какая, какая будет доля издержек в нашей выручке. Да, ну, нам не нужно считать именно профитабилити, то есть нам достаточно посчитать профит, то угу. есть нам не нужно считать процент, маржинальность, нам достаточно посчитать абсолютные числа. То есть, что здесь я имела в виду? Что у нас есть некая выручка там, допустим, с поезда. Угу. И нам дальше нужно понимать, эта выручка, какая часть этой выручки будет являться прибылью. Да. Для этого нам достаточно будет вычесть переменные издержки на, на один рейс. Ну да, в зависимости от того, как это структурировать, можно от рейса идти, можно от там, дней, можно от мест, да, вот можно вопрос. от выручки. Как думаешь, какие, какой фактор переменности в данном случае он будет максимально применим? Скорее всего, рейс. Да, потому что я уже сказала о том, что наши затраты на одного пассажира, они несущественные. Да. Это значит, что на пассажира мы уже не берем. Да? Соответственно, если мы говорим про день, странно как считать день, если мы уже обговорили, что, что топливо является основным критерием. Да? Mm -hmm. А это значит, что чтобы рассчитать топливо, нам нужно знать, понимать, сколько рейсов. Соответственно, да, я предлагаю на рейс. Okay. И, соответственно, какая еще информация тебе будет нужна? Хорошо. То есть мы считаем сначала издержки на рейс переменные, а потом из них еще вычитаем все постоянные. Да, все правильно. Постоянно у нас будут в год. Окей, да. Какие у нас основные драйверы издержки на один рейс? Это топливо, угу. оплата людей угу. и оплата инфраструктуры, которую мы арендуем. Да, все верно. И все это вместе на один рейс будет составлять 7000 евро. Окей. Все это вместе составляет 7000 евро uh -huh. на один рейс. Так, хорошо, сейчас что я делаю, я считаю выручку с одного рейса, перехожу uh -huh. к прибыли с одного рейса, перемножаю, получаю gross profit. Окей? Uh -huh. okay? Давай. Вот, мы помним, что у нас есть 500 мест, 40 евро с места, средняя загрузка, получается тысяч. Uh -huh. Сейчас я уточню с ноликами, да, это как 5000 на 4, то есть 20. Окей, uh тысяч -huh. okay, евро у нас выручка с одного рейса, тысяч издержки значит грос профит это 1 тысяч евро с одного рейса да, отлично. у нас два рейса в день 2 тысяч 4 поезда на 4 это примерно 100 104 да это 25 на 4 плюс 1 на 4 104 тысячи получается в один день а gross profit дает нам 4 поезда и затем я умножаю 104 на 365 это я сначала умножаю 100 на 365 а потом прибавлю 4 процента к этому сколько это будет 365 тысяч 4 процента 6, ,5. 6 ,5 миллионов плюс 4 процента я бы округлил. Если, если не точно, я бы сказал, примерно 38 миллионов. Ну, давай округлим, хорошо. Давай возьмем 38 миллионов. Это что у нас? Это gross profit за год. Да, отлично. Четырех поездов. Угу. Сейчас еще хотелось бы сделать тоже небольшое замечание. Понятно, что из-за того, что я поучу Рената, он меньше драйвит кейс. Но э, в целом вот нашим зрителям я бы хотела сказать, что есть еще, еще одно важное качество, которое нужно проявлять. Это mm -hmm. драйв. И, собственно, есть э, такой э, пункт про э, мини-выводы. Мини-вывод или, как говорится, стакбэк. Соответственно, когда мы делаем стакбэк, мы должны э, объяснить, что у нас есть на данный момент к чему мы только что пришли и как это вписывается в нашу общую картину того, что мы делаем, чего нам не хватает. Вот, соответственно, сейчас мне бы хотелось передать инициативу okay. тебе, чтобы ты э, сделал небольшой степбэк и сказал мне, э, куда мы двигаемся дальше. Uh -huh. Сейчас давайте степбэк вообще, что мы поняли. Uh -huh. Один поезд дает нам 20 тысяч выручки при издержках 7 тысяч. Uh -huh. Получается, доля издержек в выручке 35%. Получается 50-65, мы это Gross Profit Margin, mm -hmm. это очень хорошая маржа. вот Дальше я делаю шаг вперед и говорю, а сколько же нам 4 поезда принесут за год? 38 миллионов евро. Тоже получается вполне солидная цифра. Сейчас я бы пошел дальше. То есть мы поняли все, что касается Gross Profit. Я бы перешел дальше в структуру издержек, а какие издержки мы будем нести ежегодно mm -hmm. на эти поезда. Это будет первое. И второе, перешел к инвестиционным издержкам. Да, Отлично. Переходим. Окей. Вот мы понимаем, что поезда будут приносить нам 38 миллионов евро в год. Вот. теперь давайте посмотрим, какие у нас есть еще фиксированные издержки. Это тех, я думаю, основные драйверы. Это тех обслуживания, лицензии и прочие S&N. Тех обслуживания, лицензии, Возможно. Да. Да, Все, если мы здесь, скорее мы будем говорить про прибыль там, до вычета налогов и процентов, да, соответственно. Кстати, небольшой комментарий, да. я никогда в кейсах не встречал налогов, очень. Ну, все правильно, потому что обычно считают и беду, Понятно. то есть говорят профит, а имеют в виду и беду, то есть earnings before interests, taxes and Mm -hmm. Соответственно, мы не учитываем здесь ни амортизацию, ни налоги. Но чтобы не попасть в просак, потому что могут быть кейсы, где это надо учесть, я все-таки советую изначально это с интервьюером обговаривать. Yeah. То есть будем ли мы учитывать налоги, проценты, или мы будем считать там беду. В нашем случае мы не учитываем, опять-таки у нас легкий кейс, поэтому okay. мы не углубляемся. Соответственно, мы назвали три основных блока, да, это maintenance, это жены и, и лицензия. лицензия. Так, хорошо, соответственно, на все это в год мы будем тратить 10 миллионов 10 евро. Окей, okay. значит, получается, мы тратим всего около трети от gross профита то есть мы в год будем получать 28 миллионов, uh -huh. это тоже очень хорошо. То есть у нас gross margin примерно 60, 65% угу. и дальше от этого всего треть мы забираем. То есть в итоге у нас очень так, хорошая маржинальность порядка 40% получается. То есть я беру треть от 65. Точно 40, да? Я не считала. И я тоже не считала, это прикидка. Тогда посчитайте телезрители за нас, мы не будем считать сейчас. Ну, я, я думаю все правильно, я беру да, я... треть от 65, это, это около 20, то есть около 45, чуть меньше, ну, мне кажется 42. Ну хорошо, значит, в любом случае плюс-минус 40% у нас будут издержки занимать, да, и, соответственно, больше 50% это будет… Не-не-не, наоборот, наоборот, 42% это операционный марджа. А, это марджа. Да, это марджа. Как тебе кажется? Это очень хорошая Ну да, неплохая, тем более для такого бизнеса, мне кажется, здесь цифры немножко подобны наверное, в реальности не так. Okay. Так, хорошо. А, собственно, что, что нам нужно дальше? Тогда переходим в, в investment блок. Да. То есть то, сколько нужно проинвестировать, чтобы получать такую неплохую прибыль. Uh -huh. Хорошо, смотри. Стоимость поезда одного – 15 миллионов евро. Uh -huh. Стоимость всех прочих затрат, про которые мы говорили – 5 миллионов евро. Окей. Okay. 15 миллионов евро стоимость одного поезда. Uh -huh. И 5 миллионов это что? Это стоимость того, что мы здесь проговорили. Про uh -huh. Это все прочие, прочие единовременные инфекция. издержки. Окей. Да. Okay. У нас было 4 поезда. Да. Значит, на поезда нужно потратить 60 миллионов uh -huh. евро. И еще 5 миллионов потратить на прочее. В сумме получается 65 миллионов. Окей. Okay. Ну, беглый взгляд показывает, что период окупаемости будет чуть больше двух лет, но меньше трех. Вот сейчас я предлагаю посчитать его чуть более точно. Давай посчитаем, да. Так, давайте посчитаем. Ибо период. Два с половиной, ну окей, да, два, два и тридцать три года. Два и три три. что мы здесь не учли? Хороший вопрос. Мы могли не учесть, как и выручку мы учли всю. Угу и операционного выручку, короче, в операционного профите, я уверен, возможно мы забыли что-то mm -hmm. учесть в общих издержках, но так как ты сказала, что 5 это все включает, то мы учли все. Да, в инвестициях. Вот, хорошо. А, был еще один момент про инвестиции в самом начале, это тоже очень важно, есть какие-то мелкие данные, которые интервьюер дает в начале, которые должны вылезти в конце. Часто э, кандидат Естественно, про них забывают, потому uh -huh. что нервничает или не записал, или записал, но забыл, к чему он это записал, и не учитывает это там, Год строится учитывать. поезда. Да, все правильно. <laughs> то есть, пока я говорила, Инат вспомнил, это хорошо. Соответственно, что, насколько увеличится наш payback период из-за этого? Ну, смотрите, то есть за 2,33 мы окупим, как только мы начнем приносить прибыль, да. но еще год пройдет на то, чтобы мы строили поезда, поэтому 3,33 года. Uh -huh. Отлично соответственно какой? Переходим к рекомендации? Или? Не совсем. Это вот еще один момент про стебэ, что у тебя есть в структуре, что ты еще не рассказал. Окей, okay, да, стебэк. Мы получили, что сейчас окупаемость 3-3 года это mm -hmm. очень здорово, это меньше пяти лет, подходим mm -hmm. по этому критерию. Но также в структуре остались риски, которые мы не покрыли. Mm -hmm. Можно перейти к ним. Давай, да. Мне тебя нужен такая очень грубая, качественная оценка того, какие риски тебе кажутся здесь наиболее значимыми. Okay. Особенно риски, так как они рассматриваются в конце, на них остается мало времени, да? лучше просто прогнать в голове несколько фрейворков, вытащить из них 2-3, ну, максимум четыре блока, которые актуальны к вашему кейсу uh -huh. и просто их назвать. Если интервьюеру будет интересно, он попросит вас детализировать, да, что-то из этого. Давай, okay. если мы прогоним писты, что из этого подойдет под нас? Мне кажется, наиболее релевантный для нас это политический риск и технический. Хорошо, Давай. перед нами стояла задача, стоит ли инвестировать в поезда, если да, то зачем? Ответ «да» стоит и «payback период составит 3-3 года, что mm -hmm. хорошо. Теперь несколько фактов. Хорошо. Потому что нужно до 5 лет. Да, это тоже надо. Хорошо, да. Хорошо. Теперь несколько фактов о проекте. Operational profit будет порядка 28 миллионов евро в год. Угу. Инвестиция составит 65 миллионов евро. Угу. И, соответственно, период выкупаемости будет 3,3 года с учетом того, что год они будут все это строить. Угу. Вот. Также нельзя забывать о рисках. Я бы выделил два основных блока. Это политические риски и риски угу. технические связанные с имплементацией этого проекта. Вот. Но overall мы считаем, что вам стоит инвестировать в этот проект. И он удовлетворит вашим критериям. Угу. Хорошо, спасибо. На этом да, мы закончили наш кейс. Я думаю, что Ренат отлично справился. Ренат, что думаешь? Да, что? спасибо большое, кейс был очень интересный. Особенно было интересно, что ездил на этих же поездах из Мадрида в Барселону. То если их все-таки запустили? Все-таки запустили. Да, и рекомендация была верной. Собственно, мы будем еще снимать видео, да, Живина? Вот. Так что следите за обновлениями. И большая просьба, если у вас есть комментарии, предложения или вопросы, обязательно пишите их в фоксике внизу. Всем, Всем пока! пока.